Меня зовут Алексей Стогов, а я руководитель компании клуб-носитель языка Native Speakers Club. Мы уже 10 лет занимаемся тем, что индивидуально обучаем людей иностранным языкам, с носителями языка только. Мы сейчас находимся в Таиланде, Новосибирске в Туркменистане, в Москве мы находимся в трех точках, и вся наша дистанционная работа ведется через Bittrex24. Bittrex24 – это очень легкий способ начать вообще вашу работу с CRM. В тот момент, когда я принимал решение о выборе CRM, была интегрированная телефония. Во-первых, очень важно то, что в Bitrix есть и своя телефония, и возможность подключить стороннего поставщика для обслуживания. Очень важно записи звонков. Понятно почему, потому что отдел, за отделом продаж надо как-то следить. Я вижу, когда человек начал работать, я вижу, когда он закончил работать, я вижу статистически, что он сделал. Сам факт того, что ты можешь пользоваться любого устройства, это очень важный факт. Что бы ни случилось, у тебя битрикс под рукой. Это класс. Мы интегрировали систему аналитики, которая, кроме того, что фиксирует вот онлайн-обращения, с которыми уже все научились работать, да, она фиксирует еще и все телефонные звонки. То есть мы имеем примерно 90% информацию о том, откуда пришел клиент. Честно скажу, это неоценимая информация. То есть ничего, наверное, более ценного вот с точки зрения маркетинга нет в системах CRM. Вообще Я бы точно рекомендовал малому бизнесу Потому что, скорее всего, у малого бизнеса нет отдельных сотрудников, которые могут внедрять CRM и Это дорого обычно Битрикс, он достаточно интуитивно понятен Ну и он недорогой на самом деле Вот ну, сейчас пока, по крайней мере